Ну что ж, дорогие мои друзья, вторая карта Карта оверпас. И, в общем, история, как вы понимаете В какой степени Повторяется, в какой-то степени нет Но все это Как сказать В общем, после трейна мне будет Очень интересно посмотреть оверпас, Потому что я знаю точно, что Торет Фэмили на ней Играют хорошо, и это Быстрый выход на точку, где Койра легко справляется Сразу с парой своих Соперников, у Яртима к несчастью проигрывают э, пистолетный раунд. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Ну, собственно все. Я здесь. И продолжаем. Э, и, историческая справка. Куда же без нее? Коллектив Уяр Тим э, выиграли первую карту. Первой картой была Трейн. Вторая, собственно, overpass. и если счет по картам будет 1-1, что не свойственно для этого турнира, так как все предыдущие матчи э, любой стадии заканчивались со счетом 2-0, то мы с вами будем лицезреть, в общем, если будет парадокс и будет 1-1, то Инферно. Инферно, десайдер этой встречи, я так полагаю, Торет Фэмили выбрали все-таки оверпас. и э, Уяр Тим решили, что первой картой и картой их пика э, будет... Именно тот самый Трейн. В принципе, тогда это действительно похоже на правду. Потому что Трейн у Яртима отыграли ну, на неплохом уровне, я вам так скажу. И, кстати, теперь э, у Яр-Тим решили сыграть медленно. Я уже говорил, по-моему, в четвертьфинале на оверпассе. Может быть, в полуфинале, уже точно не помню. Но я не верю в медленную атаку на оверпассе. Да не работает она. Вот сколько бы ни пытались люди здесь халдить, не выйдет Никто никуда не выйдет Ну да, то есть вы возможно будете медленно выходить И где-то когда-то вы кого-то и перестреляете Но объективности ради это будет происходить гораздо реже Чем победы в тех же самых быстрых раундах под пару флешек Просто прикол в том, что это не совсем... Тот самый турнирный Counter-Strike Это нечто такое Нечто между Ну вот да, егрес попадает в голову Фишбана. безусловно, это, конечно, Очень хороший минус, но ну, 15 секунд До конца раунда Произошел визуальный контакт с еще одним соперником И теперь уже нужно ставить бомбу Иначе таймер задавит Ох ты, ничего себе! Хорошее попадание номер раз и, конечно же, хорошее попадание номер два приносит победу команде УЯР Тим в этом раунде. Ну, как я и говорил, да, медленная атака в какой-то степени и с какой-то периодичностью, конечно, будет работать. Что уж здесь греха таить, даже самые-самые медлительные люди, выходящие там на 20 секунде до конца раунда, по-любому... Сколько-то раундов таким образом возьмут Но мне кажется, что вот чем быстрее и жестче здесь будет выход Тем шансов будет на победу у атакующей стороны больше ну, здесь Койра Койра как стена периодически иногда стоит Я поражаюсь тому, как этот э, игрок э, умудряется иногда держать позиции А держит он их прям действительно очень-очень дико Просто бежишь, пытаешься его сломать, а он <говорит>, говорит, ломай меня полностью, но при этом не ломается. То есть сложности у, у Яр-Тима определенно, конечно, будут. Соперники не самые простые. Но, как я еще на первой карте говорил, это две сильнейшие команды. Нечего удивляться, и изи каток здесь быть не должно. Придется так или иначе через какую-то борьбу... Пытаться что-то выигрывать Снайперская винтовка есть у Фишбана И, между прочим, напротив него Практически напротив него стоит Егрес Вот вам очередная маленькая справочка Но... В момент, когда Егрес решил спуститься все-таки на монстра Вражеский снайпер решил отойти с позиции И вместо того, чтобы попасть со снайперской винтовки Всего-то навсего сделал попадание с пистолета Ну, пистолет это, конечно, не страшно, тем более USP Фишбон, минус Моджик И последним остается, собственно, тот самый Егрес По которому есть чуть более чем исчерпывающая информация Два соперника впереди И очень сложно будет забрать даже одного из них Потому что позиции у игроков обороны Весьма и весьма закрыты Его пытаются раскачивать 43 секунды до конца раунда Позволяют Егресу даже назад отойти вот В теории даже можно попробовать выйти с шарта Просто зачем? Имеет ли это какой-то смысл? Патроны в дигле, конечно, не закончатся Но я бы не удивился, если бы и такое произошло В результате Фишбан все-таки добивает своего оппонента И счет в матче становится 3-1 в пользу, разумеется, команды Торетто Фэмили, поскольку здесь хоть и неплохая атака в плане по раскидкам там, и прочему, прочему, прочему, но сильнее все-таки оборона. Ну, вот как ни крути, а вы первей на точке. Вы гораздо в более приятных позициях под прием. Стоите, ох, какой промах от Фишбана. Может, кстати говоря, стоить целого раунда такой промах. Минус от Койры. И здесь Игрес не попадает в голову соперника Надо поэтому теперь как-то подумать Подумать, как будет правильнее сыграть а, Ну, явно <laughs> Явно не успел подумать Игрес перед своим мувом Мы получаем 4-1 Даже прям не верится, что мы дошли до этого самого финала Вот честное слово, прям не верится я предполагал, что, блин, еще и с, с учетом проблем с провайдером Что это вообще турнир будет, как говорится, ГГ просто Но нет, на удивление, все получается хорошо И даже, вот как вы видите, финал смотрим Ну, победители или проигравшие в этой встрече, неважно, все равно получают свои деньги а, Учитывая, что призовой 6 тысяч Я бы, наверное, конечно, предположил, что 3 тысячи за первое, 2 тысячи за второе и тысячу за третье но может быть по 2000, например, каждому В общем, как распределяется призовой фонд, мне неизвестно Но в этом матче, в любом случае, даже проигравшая сторона получает какое-то денежное вознаграждение Что автоматически позволяет расслабить булки Типа, ну даже если мы проиграем, мы же все равно заработали Ну, на самом деле нет, здесь, конечно, куда важнее соревновательный момент Выпрыгивает э -э, Моджик с МАК-10, и, к сожалению, толком вообще ничего не делает Разве что, ну, какой-то демейдж дилинг наносит в Койру Равный 12 урона Ну, 12% демейджа, это, конечно, абсолютно ни о чем Если уж так, положа руку на сердце Кстати, хочу заметить, достаточно медленно проходит матч, ну, нет, наоборот, наоборот, матч идет достаточно быстро на данный момент, но, но вот периодически я вижу, что у, у Яр-Тим есть такая, как бы, штука, назовем ее так, да, что они любят все-таки сыграть поосторожнее и где-то похалдить, постоянно, ну, не постоянно, а хорошо, но не первый раз уже далеко стоит Егрес на позиции под монстром, и его тиммейт находится в непосредственной близости э, Рядом с выходом с коннектора, но не выходит с него Ну, вот теперь, конечно, вышел Ну, то есть, в общем-то, если какой-то стандартный э, пуш будет сейчас разыгран То странно и нелогично Мне бы хотелось знать в первую очередь, а зачем тогда халдить? Егресс ну, можно так сказать, в принципе, что Фишдом продал... Э, Фишдом, господи, простите, Фишбон. Продал своего тиммейта, не став э, смотреть выход на монстра. В результате получилась достаточно острая ситуация, в которой Егрес оказывается здесь, конечно, совсем-совсем в невыигрышном положении. И в результате, конечно, открывшись, он получает пулю от Фишбона. А поэтому хочется сказать, что... Без разницы, что Фишбан продал тиммейта. Победа в раунде все равно за командой Торет Фэмили. Но это вам как бы не 16-8 на трейне однозначно. Я думаю, здесь, конечно, все будет попаднее. И у яр Тим, когда перейдут в оборону, заиграют наверняка куда более интересно, чем сейчас играют в атаке. Чуть-чуть не подгорели игроки у яр Тим. Повезло. Повезло, что по таймингам они оказались чуть-чуть дальше. Летают флешки, дымы, ну собственно стандартные, дефолтные, так скажем, прокидки, а как иначе, а как без них Отличная хаешка на Моджика сейчас прилетела на минус целых 53 хп, вы только задумайтесь, дорогие друзья Ну и сейчас, конечно, да, подсадочка готовится с целью что-то кого-то чекнуть, ага, одного увидели Но проблема, конечно, вся кроется в том, что, э, чтобы Егрес не делал, естественно, достать соперника с такой точки не получится. Поэтому игроки атаки принимают волевое решение все-таки сменить свои позиции и сыграть немножко иначе. Егресс забирает Койру, ну а по последнему информации это, собственно, в общем есть. Моджик. Ваншот с Галилой, и Фишбан погибает. И не успевают поставить бомбу. Ну, просто потому, что тут э, так быстро заканчивается раунд, что на самом деле бомбу почти нереально успеть поставить. Э, потому что раунд заканчивается за 2 секунды после последнего килла. А бомба ставится 3. 6-2. Наконец-то у Яртим. Ну, я же, блин, я же прямо вот перед этим раундом сказал, что это вам не трейн. И я думаю, здесь будет попотнее. Но вы же сами видели счет 6-1. И вы спросите, а почему, собственно говоря, какие... Есть мысли и идеи, почему вдруг э, будет более потная встреча Ну, потому что, опять же, что у Яртим, что Торетто Фэмили достаточно сильные команды А чем сильнее команда, тем проще команде играть вот какие-то сложные карты То есть не такие банальные, как Short Dust, например, какой-нибудь Инферно Хороший молотов, закрыт игрок атаки, у койра 20% здоровья остается И снайперская винтовка, которую засейвить тут скорее всего конечно не получится Под флешку чека не произошло, на удивление Кстати, Моджик тоже имеет снайперскую винтовку, подобранную в предыдущем раунде с Фишбана Но не реализует ее, стреляет из глока 6-3 так вот, чем скилловее команда, тем больше скилловой команде нравится играть а, какие-то более сложные карты. То есть вот, трейн, оверпас, например, там тот же самый Эншент. Как бы карта не самая простая, если так вдумываться а, моментов а, при заходе на любую точку, там и нюансов выше крыши. Поэтому там тоже нужно как бы понимать, что ты делаешь. Вообще, конечно, на любой карте нужно понимать, что ты делаешь. Но, шорт нюк... Например, я бы отнес к сложной карте Но если бы это был обычный нюк Шорт нюк я не считаю сложной картой Потому что, ну, шорт версии карт Ну, они на то и шорт как бы С одной точкой И там особо не повыдумываешь ничего А вот оверпас, э, Как по мне Достаточно проблемная карта Для большинства команд Потому что это карта из разряда Где нужно уметь раскидывать Минус от фишбона, погибает Моджик, и проблема, знаете, в чем? Потому что флешка не по таймингам прилетела, вернее, она прилетела по таймингам, игрок атаки решил под нее открыться чуть-чуть позже, а, простите, чуть-чуть раньше, чем нужно было. Ну, теперь Егресу за 50 секунд до конца раунда предстоит еще придумать, как реализовать хоть какую-то позицию и хоть кого-то попытаться убить. Но ну, бомба лежащая здесь... О, вот это уже обстоятельство, обстоятельства, обстоятельства дамы и господа. Один на один. Ну, Койра. Просто выходит, э, так скажем, контрить своего соперника, и все. То есть он, он мог, естественно, спокойно стоять за колонной. Мог уйти на бочки, куда угодно мог уйти. Но он вышел целенаправленно стреляться. И Егрес, по-моему, просто не ожидал даже, что сейчас его э, кто-нибудь попытается пикнуть. Но если я угадал то это печально. <laughs> то это печально, что Егрес оказался не готовым хоть к чему-то. Ну, присел, конечно же, за бочки игрок обороны, поэтому головы не видно. Ну, а выйдет с бочек еще и успевает забрать Моджика. Один на один. Фишбан. Вот Фишбан, кстати, не идет пикать своего оппонента. И вот ошибка это или не ошибка, сейчас посмотрим. Нет, сумел совладать со стрельбой, да еще и в голову даже попал Егресу. 8-3. Это вам, как говорится, не шутки шутить. Здесь можно ваншот э, схватить на раз-два. Вышел, не успел убить соперника, ну, значит, будешь убит сам. В принципе, э, по такому сценарию проходит абсолютно любая, так скажем, э, игра на профессиональной сцене. Потому что там у ребят очень жесткая реакция и очень четко отработанный план действий практически на любую сложившуюся ситуацию в игре. Поэтому там либо ты убил, либо тебя прям тут же убивает. Но, конечно, бывают исключения, да, когда не повезло со стрельбой. Там рука дернулась, там мышку немножко криво навел. <как> Те мы люди в конце-то концов. Мы же не роботы. Мы можем ошибаться. Вылетает флэш. Вылетает ответная флэш. И еще и даже хае на монстра. Но... Но, тем не менее, эта хаешка не останавливает выход от Моджика, а следом еще и Егрес выскакивает с зигзага и забирает Фишбана. 8-4. Пытаются у яр Тим догнать своих соперников, но что бы они ни пытались сделать, надо понимать, обязательно надо понимать, что Торет Фэмили уже выиграли первую половину. И так или иначе, 8-7, 9-6, но в пользу Тарета Фэмили. По-другому не закончится первая половина. Но, естественно, в интересах команды Уяр Team сократить э, количество взятых раундов до минимума, да, то есть выйти на 8-7 и попробовать, э, так скажем, победить таким хитрым образом. Забавно, что, кстати, не чекается абсолютно вообще позиция на воде под девяткой. Ничего себе, Фишбан. Как, как такое вообще вот сейчас, простите, было возможно? Дико непонятнейшая ситуация. Ну, разумеется, по информации и по пониманию того, что происходит вокруг, Морджик спокойно справляется с первым оппонентом. Ну, а со вторым, собственно говоря, произошло то, о чем я и толдычил только что вам, дорогие друзья. То есть, э -э либо тебя убили, либо ты умер. Неправильно сказал Либо ты убил, либо тебя убили И вот была как раз таки та самая ситуация В которой Моджик должен был по идее умирать Но его оппонент не смог ему нанести фатальный дэмэдж 8-5 и при 8-5 очередной достаточно быстрый раунд От команды Тим. Моджик уже занимает позицию на монстре Но где тиммейт? Егрес не успевает выйти охо хо у -у -у. Вот это зацепил, вот это зацепил Красивые фраги периодически реально прям дают ребята, что у меня аж прям до речи на секундочку теряется, когда я вижу подобные действия Ну, 9-5, увы, отдали у Яртим этот раунд Не осилили они, так сказать, реализовать его, но здесь потому что были не совсем синхронные действия Внезапно вдруг Фишбан справился с оппонентом на монстре, ну и не удалось... Добить последнего Две флешечки Аккуратненькие Две флешечки И Егресс уже ждет своего оппонента Зная прекрасно, конечно Что он находится на бочках Но это не помогает вообще а, Ситуация, в которой Ты знаешь Но тебе не везет все равно 10-5, дамы и господа И, наверное, опять же, да Нужно сейчас все менять вручную Конечно же, должен Конечно, все всегда надо менять вручную Так, здесь у нас... Получается, находится Торетто Фэмили С нулем взятых карт А здесь у нас находится Уяр Тим С одной взятой картой Так, вроде бы все поменялось И все нормально Бери это у Моджика, кстати, очень интересное решение Н Не сказать даже, что это прям Плохое решение, потому что, учитывая количество патронов в беретах, ну, почему бы и не пользоваться на самом деле этими пистолетами. Да, они смешные. Да, ты с ними выглядишь как ковбой. Но это же не означает, что с, с э, этих пистолетов ты не сможешь никого убить. Как вы видели, сейчас после разменов все-таки уяртим. Выиграли раунд, и, естественно, Койра с Фишбаном разыгрывают свой стандартный раунд вообще на любой карте В случае поражения в пистолетном раунде это просто диглы. но ну, а Фишбан даже еще решил второй армор взять В принципе, неплохая идея взять второй армор Потому что вот Койра явно из-за отсутствия армора сейчас погиб А вот следом Фишбан не смог, не сумел Побороть оппонентов своих Ну, в общем, дорогие мои друзья, 10-7 Опять же, сверхъестественного ничего сейчас не происходит Происходит э, обычный классический сценарий Игроки атаки, кстати, принимают решение Форсировать, так скажем, события И докупается Дигл с Галилом Со вторым и первым армором Ну, я не знаю, а есть ли смысл под флешку аккуратно Egress запускает Моджика. Флешка не сработала, но сработал Моджик. Это самое главное. Давайте посмотрим на действия. Койр даже не дают их говорить. Вы видели? Вы видели это? Просто очередная оплеуха. Но 10-8, тем не менее. И вот как бы было бы сейчас замечательно провести полноценный э, бай раунд, Но провести его полноценным, вот прям совсем-совсем полноценным не получается Из-за того, что Фишбун в предыдущем раунде сыграл с Галилом И в этом тоже из-за этого приходится играть с Галилом Фактически, конечно, это ну, полноценный девайсный раунд Потому что Галила это, собственно, не какая-то там формилка Это действительно э, полноразмерная, так скажем, штурмовая винтовка ну, тут вот Egress уж, увы, увы, не всесилен. силен. Вот с появлением девайсов и даже с минимальными какими-то раскидками сразу Тарета Фэмили демонстрирует, что карту Оверпас они играть любят. А они ее прям действительно любят играть, потому что уже не первый раз я их вижу на этой карте. Этого достаточно для того, чтобы понять, что и как происходит. Но при этом, кстати, быстрого выхода тоже не следует от команды Торет Фэмили А вот поджим на воде уже есть Моджику самое главное сейчас не выходить, чекать, но нет Моджик все-таки вышел посмотреть, что там творится И потерял большую часть своего лайфбара А вот, кстати, теперь Койра отправляется на выслеживание соперника Ну и я так думаю, здесь должен погибать Моджик, даже невзирая на попадание в голову Койре Камон Толку от этого попадания Ну и Игресс. Покажите класс, товарищ Минус первый Минус второй Почему-то, вот честное слово Я прям ждал, что так и будет Я не знаю абсолютно ничего Я не знаю никаких результатов матча и так далее Но Это прикольно Прикольно то, что я прочувствовал, да, <смех> в какой-то степени, что сейчас будет достаточно простой клатч. Не знаю, почему мне так показалось, но, по-моему, раунд закончился логически. Хз, почему, абсолютно хотя. Ну, снова под флешку. На этот раз, кстати, флешка сработала. Но, правда, два игрока атаки находилось на монстре. и, Увы, один ослеп, а вот второй как раз нет. Игресс. Вот видите, как иногда бывает, не заходит стрельба. Ой, игры, ну и ну. Ну вот, как бы, все-таки я закончу мысль. Не заходит иногда стрельба, потому что в стоячего соперника было выпущено такое непозволительно большое количество пуль, что второй запросто мог прям тут же дать размен, но там что-то как-то... Видимо, все испугались и все начали тупить, потому что зачем был вот этот мув убегать в дым и обходить? Ну, можно было просто в лобовую атаку, как говорится, выходить, и это было бы намного проще. Кстати, наконец-то позиция на девятке. Единожды за весь турнир я видел, что хоть кто-то занимал девятку. А у кого бомба? А бомба сброшена. Нормалек. А в принципе, за ней сейчас абсолютно спокойно может сходить любой из игроков атаки и поставить ее. И что потом делать снайперу команды? Я так предполагаю, ничего Кстати, не стоит забывать, что Койра вообще начинает обходить И там можно даже на нож посадить Ну, без ножей обойдемся, как говорится Минус от Торетто Фэмили, от Койры Точнее И это 12-10 И это, чёрт возьми, 12-10 23-й раунд стартует, и, между прочим, как раз на, если посмотреть на временную шкалу, да, то мы увидим, что матч идет как раз 23 минуты. То есть в среднем по минуте на раунд уходит. И я бы сказал, что для 2, 2 на 2 это, ну, такой относительно, ни хрена себе, относительно умеренный темп проведения матча. Не сказать, что быстрый, но и медленным назвать его тоже нельзя. Но Егрес... Это просто находка этого турнира на самом деле Штуки, которые он выпиливает Мое почтение 12-11 Постепенно у Яртим догоняют своих оппонентов И возможно хотят побороться за победу <laughs> Ну то есть как возможно Конечно же хотят они выиграть 2-0 Естественно никто не хочет играть 3 карты Когда есть возможность закончить все на 2 Зачем тратить лишнее время и лишние силы ну что, флешка и, кстати, Койра моментально залетает э, на монстра Но также моментально и погибает от рук Моджика Фишбун просто ждет В ожидательная позиция это неплохо Откровенно говоря, то, что кто-то из игроков обороны сейчас может пойти и э, что-то где-то чекнуть И Фишбан сделает за счет этого минус Это не шутка Совсем не шутка Действительно, скорее всего, именно так и будет Но... Как вы видите, у Тим думают совсем иначе Они попросту даже не идут открываться куда-либо Они сидят на точке и ждут действия от Фишбана Что, конечно, опять-таки, по моему мнению, абсолютно правильно Зачем куда-то идти, если вы играете в обороне? Ваша задача дождаться соперника на точке Егресс Немножко напугал Фишбана, лишил его 52% здоровья. Теперь сюда же присоединяется Моджик. И лишает оппонента еще части лайфбара. 21. 21% здоровья Фишбан добивает благодаря своему молотого э, Моджика. Но опять же, снова Егрес. Вот снова, вновь, вновь он. Он настолько имба <с> для своей команды. Ну, справедливости ради, я не хочу принизить там типа Моджика. Ну, вот просто вот, вот вам статистика. То есть Егрес не намного лучше по факту-то играет, да, но он сделан на 4 килла больше. Но как бы 4 килла в режиме 2 на 2, не будем забывать, что это целых 2 взятых раунда. То есть если просто эту разницу э, раскидать и уравнять игроков... Ну, будет прикольно. А так показательно, что, по сути, два раунда в одного смог забрать э, Егресс, естественно. При этом, опять же, повторюсь, я ни в коем случае не хочу принизить моджик, Моджика. Э, нормально ребята просто в линию сейчас встали. Прям идеально. То, что, как говорится, доктор прописал. Тарет Фэмили забирает тринадцатый раунд. Временный ничейный результат разбит, и разбит он благодаря... Благодаря просто самому нелепому стечению обстоятельств. Потому что, естественно, они же неумышленно стояли в одну линию. Но забавно получилось, что именно как раз-таки благодаря тому, что они вот, вот так совпали тайминги. Это же, ну, воля судьбы. Иначе никак не сказать. Койра занимает позицию на зигзаге, но под монстром находится Фишбан. ХАЕ, кстати, на 7 хп, плохая ХАЕшечка получилась, и здесь Фишбан не угадывает а, с позиции оппонента. Ну, и Егрес. Я еще на трейне говорил, да, что Егресу девайс вообще не всегда на самом деле нужен, он из дигла стреляет неплохо. Ну, конечно, нужно играть с девайсами, чего уж тут это все шуточки-шутеечки, но вы сами понимаете, да? Вы должны сами понимать, что это, это слишком жестко, когда ты из дигла разваливаешь кабинеты оппонентов, у которых э, есть полноценные девайсы. И это очень плохо. Ну, антиаркадные молотов э, от игроков обороны, чтобы резко, так скажем, на монстра никто не залетал. И, Кстати, очень хорошая хае. Ну как, очень хорошая. На 38 хп. Неплохая. Треть лайфбара просто так уничтожена. На ровном месте. Флешка, но ну, слишком далекая флешка. Она вообще никого не ослепила. Кой разбирает Моджика и Грес последний. Ну, благодаря тому, что он находится на той же самой позиции, в принципе, он не должен читаться. Но парадокс э, всей ситуации в том, что Фишбон как раз-таки был уверен в том, что его оппоненты вдвоем держат одну и ту же точку. Вот это именно и есть парадокс как раз-таки. Потому что знаешь, же нелогично, если... Ну, зачем им вдвоем... Тусить практически в позиции, с которой ты не убежишь, в случае чего. А они там тусили. То есть это была попытка как раз-таки сделать неожиданность. Такой неждан своего рода. Ну, неждан не сработал. Койран минус моджик. При этом, конечно, с достаточно большой потерей лайфбара. На 68 э, хп оштрафован. И Егреса вот вам, пожалуйста, выкуривают с этой точки. Ну, Егрес просто уходит... Отстреливает нервное окончание, так скажем, своему э, сопернику Но э, проигрывает перестрелку с Фишбаном 15-13, дорогие друзья Матчпоинт для коллектива Торетто Фэмили В случае победы в одном всего-навсего раунде Торетто Фэмили выигрывает карту Оверпас. И мы уйдем смотреть с вами со спокойной душой карту Инферна, и именно там уже определится победитель. Ну либо же у Яр-Тим сделают невозможное и э, выиграют два раунда, и мы увидим первые овертаймы в рамках этого турнира. Как минимум этот матч он уже исторический для данного проекта, да, потому что здесь впервые была сыграна карта Трейн, здесь э, впервые могут быть овертаймы. Здесь впервые, может быть, сыграно три карты. Все остальные матчи как бы не удивили. Егресс. Что это за хлопок? Что это за выстрел? Ну, боже мой, это настолько круто, что даже страшно представлять, что иногда вот такие люди играют на пабликах. Вы представляете, вы заходите на паблик, просто провести приятно время и поиграть э, на расслабоне. А там вот такие, как Егрес, бегают и просто уничтожают вас вообще без Койра! Койра! Хороший мув, очень хороший мув Настолько неожиданный, что даже я не ожидал Того, что он сейчас куда-то побежит Но, к сожалению, мув до успеха не довел 15-14 и последний раунд основного времени Теперь в любом случае Либо Допы, либо Торетта Фэмили становятся победителями а Вопрос буквально минуты Сейчас в течение минуты-полторы Увидим, кто все-таки будет круче если можно, конечно, сказать, что у Яр Тим, добившись овертаймов, круче. Получается же, ведь в любом случае, тогда Тарет Фэмили будет круче. Ладно, тогда я не совсем хорошее слово подобрал для объяснения этой ситуации. Просто смотрим. Просто смотрим, кто окажется в более профите. Во, во как. Кто профит не сыграет 30-й раунд. Ну, Молотов отрезает э, игроков. Атаки от э, возможного выхода на... внезапно на воду Флешка, кстати, хорошая флешка Под нее выход на чек, э, разумеется, от кого? Да правильно, конечно же, от Моджика Ох ты, и минус голова с Моджика Ну что, Егрес либо вытаскивает, либо не вытаскивает Других вариантов здесь нет Забирает Койру, остается 1 1 с Фишбаном И Фишбан открывается очень широко и очень грубо 16, простите, 15 хп остается у игрока атаки а у его оппонента в этот момент 74 И это, дорогие друзья, овертаймы 15-15, Тарета Фэмили не смогли стать победителями в основном времени этой встречи Ну а команда Уяр Тим смогли все-таки принудить своих соперников сыграть эти самые злосчастные овертаймы Я вот только боюсь сейчас того, что команды же сейчас будут часто меняться местами И мне часто придется от руки их менять Ладно, ничего страшного ну, собственно, три раунда за одну сторону, три раунда за другую, да, и победителем становится тот, кто возьмет 4 раунда из 6. Но если три-три, то это дополнительная серия овертайм В зигзаге сейчас находятся два игрока атаки, передумали, они не стали играть эту позицию и... Ну как сказать, передумали Койра передумал, все остальные То есть Фишбан, в общем-то, остались по-прежнему на этой же самой позиции Койра ищет возможность сделать минус через смоки Но как только смоки рассеиваются Сам Койра и погибает И автором энтрифрага, так скажем, становится товарищ с ником Моджик Флешкат, который Фишбан... Успевает увернуться, но вот от пуль из Ауга Моджика увернуться вообще вот прям никому не под силам, судя по всему. 16-15 после того, как начались овертаймы, коллектив Уяр Тим все-таки вырвались на пол шажочка, но вперед. Как бы так скажем, стали ближе к победе. В очередной раз. Это уже не первый раз, когда они становятся ближе к победе. Да может быть как бы и не последний на самом деле Неплохие, кстати, попытки прострела И Егрес очень по-продумански, между прочим, присел Чтобы вдруг, в случае чего, пули в него все-таки не попали Койра, опять же, слишком широкий мув Прикрытия от тиммейта нет И зачем вообще такие делать? Движухи Я абсолютно ни разу не против, конечно, того Как сейчас сыграли Торетто Фэмили Это их право так было сыграть Но, но Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья Что лучше было бы все-таки сыграть Чуть-чуть Поосторожнее, потому что слишком Далеко находился Фишбан И в результате Койра остался, ну, просто Между двух огней зажат по факту С одной стороны Моджик, с другой стороны Егрес И все стреляют дружно В одного бедного Койру Ну, молотовы, естественно, везде раскиданы, разбросаны дымы. Игроки обороны максимально пытаются тянуть время, но тянуть время на карте, где вы играете 2 на 2, разумеется, это просто утопия. Это невозможно. Максимум, что вы здесь выиграете, это какое-то количество секунд, но выход так или иначе все равно будет. Гранатами можно затянуть время только в случае, когда бомба установлена. То есть игроки атаки только могут это сделать. Увы, у игроков обороны лишь есть опция отсрочить выход. Минус от Фишбана. Все-таки Моджик погиб. А следом за ним погибает и его тиммейт Егресс. И смена сторон, по идее, сейчас, да, у Торрет Фэмили 16 раундов. А теперь бац и у Торет Фэмили 17 раундов. Вот это просто. То есть, все-таки надо идти менять опять. Кошмар. Да это я так с ума сойду целый день сидеть менять, команда-то. Хотя, может быть, сейчас все, в принципе, закончится и не придется ничего менять. Ну, ладно, смотрим. У Яр, Тим с одной картой. Сюда. Сюда Торет Фэмили. Без взятых карт. Так, вроде все поменял. Вроде все нормально. Итак, Моджик. Вместе со своим тиммейтом Егрессом уже заваливаются на точку. Б, как к себе домой. Простецкий. Простецкий, черт возьми, раунд для Егреса. 18-16, один раунд, дорогие друзья Необходимо взять команде Уяр Team, для того, чтобы стать победителями в этом финале Ну а команде Торетто Фэмили предстоит попытаться забрать два раунда Для того, чтобы, так скажем, потянуть удовольствие, да Посмаковать этим матчом ну, вылетает Молотов, и Моджик, в общем, остается без позиции и без помощи тиммейта. Моменталочка, кстати, хорошая моменталочка, первый минус, и вот второй нечитаемый. Ну, не читается, потому что соперник в такой точке, где, ну, типа, зачем там вдвоем стоять? Конечно, откуда мог Егрес подумать, что сейчас справа будет еще один оппонент стоять? Но это было непредсказуемо, так скажем. Ну что, очередной матч дорогие друзья, и вновь. Либо у Яр-Тим выигрывают, либо Торет Фэмили э, выводят на допы То есть у нас такое уже было, но с точностью да наоборот У Яр-Тим вывели в допы, а не проиграли И вот Торет Фэмили, собственно, сейчас точно так же перед выбором стоят Они либо проигрывают, либо разыгрывают э, еще одну серию овертаймов Ну, Моджик прям не смог определиться в итоге, какую гранату ему кинуть И решил, что ничего кидать не буду Интересный достаточно молотов Немного подгорел Койра Следом туда еще и ХАЕшка достаточно хорошая прилетела И как результат, игрок атаки нанес своему сопернику 58 хп урона Даже не видя его Ну, то есть это просто на удачу кинул молотов и на удачу кинул дым и все-таки пошел и отдался под коем Можно ли так делать? Красиво ли э, такой поступок совершать? Ну, пытаются его распикать сейчас с бочек Игресса в результате открывается под первого И не в силах забрать второго Что ж, дорогие друзья, это вторая серия овертаймов Матч продолжается И заканчиваться он пока не планирует ну, естественно, без смены сторон У Яр-Тим так и продолжит ä, Вторую серию овертаймов в атаке Смена сторон произойдет чуть-чуть позже Но сам факт, что она произойдет Сразу и молотов, и дым Прилетают от Тарета Фэмили И уже на воду просто так не зайдешь Придется потерять все Всевозможные тайминги а, кстати, оборона стоит очень закрыта. Ну, здесь, в общем-то, а зачем куда-то лезть? Потому что, ну, дымы, молотовы, все вот это вот лежит. И все это так или иначе не позволит игрокам атаки куда-то выйти. Но у Яртим занимают позиции под какой-то все-таки непонятный выход. Ну, видимо, с плитом будет попытка занятия точки. Под несколько флешек сейчас выходит Моджик. И на бочках Моджик никого не видит Дает туда Хаешку Хаешка совсем, конечно, прилетает не туда, куда Моджик хотел ее кинуть Это очевидно Ну, странно, если он действительно именно так хотел бросить Хаешку Егрес вырубает Фишбана Ну, последним остается Койра И благодаря дымам его, кстати, не видно и Здравствуйте, товарищ Моджик Все-таки прежде чем забегать Вот это да И еще один минус от Койры На этот раз Койра повторил подвиг Своего Соперника, Егреса Достаточно легкий, клатч 1 в 2 Что ж, теперь 19-18 Торетто Фэмили вырываются вперед ну, я же говорю, чехарда В принципе, и действительно, как я и сказал на трейне Здесь изи-каток быть не может Я же правда вот сказал, да, что оверпасс это вам не трейн То есть тут 16-8 не сыграют такие команды Ну и как вы видите, я прав ну, теперь победителем станет команда Которая, получается, выиграет э, Сколько раундов? 21-й получается, да? Нет, 22 21-21 Это еще одна серия овертаймов Вот для победы нужно взять 22-й раунд Ну и при 21-21 ничья Койра Ну, отличный мув Ничего здесь больше не добавить Фишбонн Тайминги сложились максимально удачным образом для Фишбана Выйти в момент, когда Егрес стоит, там какие-то гранаты кидает Ну, это просто подарок судьбы Ты выходишь под оппонента, который даже тебе ответить не сможет Потому что он только что гранату выбрасывает 20-18, Почти вся первая половина второй серии овертаймов Остается за коллективом Тарета, Фэмили Ну, вот если сейчас они заберут 21-й то вообще все три раунда обороны они выиграют, получается. И в атаке надо будет взять всего один. То есть это изи профит для команды Тарет Фэмили, но просто нужно им грамотно воспользоваться. У Яр Тим, кстати, в этот раз уже не хотят играть быстро, стараются наоборот сыграть максимально осмотрительно и осторожно. Как, между прочим, и Тарет Фэмили. Парни тоже, ну, собственно, сидят э, в закрытую. Первым у нас выходит Егресс, и визуальный контакт только что произошел. Туда же выбегает Моджик. Почему Моджик решил действовать в соло без своего тиммейта? Для меня загадка, но факт остается фактом. 18-21, дорогие друзья. И надо срочно бежать опять менять команды сторонами. как вы, Знали бы вы, как меня за этот турнир это уже достало это делать. Это просто боль. Так, кажется, все правильно. Торет Фэмили 21, Уяр Тим, да, все правильно, дорогие друзья, все правильно. Ну что, теперь, как я уже сказал, Тарет Фэмили для победы нужно взять всего-навсего один раунд, а Уяр Тим выиграть здесь не сумеют. Им нужно вот еще два раза сделать так же. Моджик, хорошая игра со снайперской винтовкой, и у нас по-прежнему матчпоинт, но теперь уже 21-19. 22-й раунд у Яр-Тим взять, естественно, не смогут, потому что 21-21 это рестарты и третья серия допов. Но 22-й раунд доступен команде Тарет Фэмли. Кстати, Койра обиделся, видимо, на то, что у его соперника есть АВП. И сказал, ща я, говорит, тебя перестреляю. Я перестреляю тебя полностью. Но мы пока что с вами отправимся смотреть, что происходит на зигзаге. Здесь у нас Егресс. Не попал в голову Фишбана, а сам вот, кстати, потерял достаточно много э, хелспоинтов. И это не очень хорошо для команды Уяр Тим. Ну, в плане потери лайфбара. 13 хп осталось у Егреса, и ему теперь, хочет не хочет придется играть осторожно. Но в этот раз выручает Моджик, причем Моджик выручает прям конкретно. Вырубает вражеского снайпера, и Фишбан также отдается Моджику. По сути, что 19 что 20 раунд, Моджик из команды Уяр Тим взял сам соло. Егрес даже не понадобился. Но по-прежнему, конечно, по статистике, Егрес аж на 9 киллов опережает Моджика, а 9 киллов это 8 раундов. По факту. Полетел Молотов. И неожиданно все. Команда Таретта Фэмили уже не могут быстро выбежать. И, собственно, это для этого данный Молотов и предназначен. Кстати, немногие знают вообще об этом Молотове. Потому что сколько я не играл карту Оверпас, я крайне редко вообще попадал на этот Молик. Практически даже, я бы сказал, вообще не попадал на него. Ну, подсадка. Подсадка с целью чекнуть девятку и бочки. И ни на одной из этих позиций никого нет. Нет, что самое забавное. Ха-ха, <смех> вы посмотрите, егрес, Буквально пикселей не хватает, а? Буквально пикселей не хватает, чтобы увидеть соперника. Ну, подползи чуть-чуть поближе. Ну, подползи чуть-чуть поближе, егрес. Не хочет. Он не хочет подползти поближе, дорогие друзья. Он не хочет сделать халявный минус. Просто почему халявный? Потому что не чекает Койра эту точку, да Ну, попал в голову, оставил Койре 3 хп А времени-то уже остается совсем-совсем вообще ни о чем Вылетает Молотов и Моджик Со снайперской винтовкой Егрес будет подхватывать тех, кого не добил Моджик И Моджик попадает в Фишдома Ну а Койра погибает от рук Егреса И это, черт возьми, 21-21, дорогие друзья Очередная не будет произведена смена сторон, но третья серия допов. Нормально, нормально, так обычно и бывает. Теперь же победителем становится команда, взявшая 25-й, получается, да, раунд? Плюс 3, это будет 24. Да, 25-й раунд нужно взять для победы. Ну, а при счете 24-24 очередная смена сторон, собственно говоря. И очередная серия допов, это просто вообще улет Я в принципе не представляю, как надо сидеть потеть, чтобы 2 на 2 еще и с допами катать Егрес и Моджик продолжают уничтожать своих соперников Но оборона у команды у Яртим достаточно сильная, это и так очевидно Потому что они смогли сделать, ну какой-никакой, но все-таки камбэк, находясь за защиту а вот у Торетто Фэмили что-то атака начала вдруг плыть. Ну, просто 3-0 отдать атакующую сторону, а сейчас мы как бы продолжаем смотреть за Торетто Фэмили в атаке. То есть номинально они могут сейчас отдать еще 3 раунда. Ну, и это если... Вообще так, конечно, не должно быть, да? Че это вообще такое? Че камера бузит? Минус от Фишбана. Егрес. Неожиданно у нас находится на воде. Ну и, конечно же, зашедшие на точку А Койра уже... Дал максимум расклада по этой ситуации. Бомба устанавливается, и здесь внезапно Егресс должен выходить, но не выходит. Мог забрать Койру, который ставил бомбу, причем, кстати, бомба-то ставилась ну, достаточно открыто. Я думаю, можно было заметить Егресса... егресу вернее, Койру, вот так правильнее сказать. Итак, флэш. Лежит дым. И я не вижу никаких намеков на победу в этом раунде от команды Уяр Тим. Очевидно, что это 22-22. Ну, сейвов же здесь быть не может, правильно. Но ну, не убежит Джон сейвится в конце концов. Ну, последний раунд перед сменой сторон. Надо будет опять бежать в бары и менять стороны. Господи, какой кошмар. Почему? Оно же ведь всегда работало на автомате Посмотрите любой предыдущий стрим Там переключался именно не счет Здесь, заметьте, счет меняется А названия команд остаются на месте А там менялся цвет у, на... у команд и Ну, ну короче, блин, вы, вы поняли, я надеюсь В общем, счет стоял на месте, как было, так и было все а здесь меняются игроки сторонами, как вы видите теперь, да? То есть вот Койра и Фишбан сейчас слева вместе с Торетто Фэмили, что логично. А что? Что происходит с Койрой? Койра хочет что, залезть куда-то, что ли? Или что он там пытается сделать? Непонятно, в общем. Какие-то странные действия от Койры. По-моему, он немножко грибов каких-то объелся. Тайминги, моджик, ну мог бы на самом деле, уж э, честно скажем так, постоять немножко в молотове, не умер бы от этого, но зато сделал бы минус Хотя бы сам себя разменял, даже если и сгорел бы позже Встановка бомбы, а зачем так, так высоко стрелять? Егресс, зачем так высоко стрелять в соперника, который, ну, сто сидя ставит бомбу хе так, меняем стороны опять. Уяр Тим с одной победой теперь здесь у нас находится. Ну а их соперники Торетт Фэмили без побед справа. Итак, 23-22. Торетт Фэмили пока что опережают своих соперников на один матчпоинт. Только лишь на один. Но здесь одного матч как раз может не хватить для победы. Поэтому надо цепляться за любую возможность сделать минус. И выиграть раунд как следствие. Ну, атака у Уяр-тим, конечно, гораздо слабее, чем оборона. Чего уже здесь греха таить. Поэтому Торет и Фэмили сейчас имеют гораздо больше шансов на победу, чем те же самые ребята из Уяр. Ну, закрыто. Видите, как боятся, да? То есть боятся лишний какой-то шажок сделать, потому что этот шаг может повлечь за собой, ну, просто гибель. Гибель игрока атаки. Минус от Егресса, хотя и попадание ответное в голову было, но Моджик справился с Койрой. 23-23. Блин, этот матч, наверное, никогда не закончится, я так чувствую, да? Это какая-то шутка. Я для тебя что, шутка? Видимо, именно так и должно быть в этом матче. Судя по всему, я не знаю, ну просто Раунд одни берут, раунд другие Я уже подумал, ну все Че, Торетто Фэмили выигрывают Когда они выиграли три раунда за свою сторону А потом они, опыт и берут три раунда Отдают, причем это не какой-то Там договорняк, вы уж там не подумайте, да Ну, потому что очевидно И самое главное видно Что Что одни, что другие борются это не просто типа мы по фану бегаем и не хотим заканчивать игру. Нет, здесь абсолютно стопроцентный результат справедлив. Просто бывали иногда у меня матчи на канале, где ребята специально проигрывали карты, чтобы в Best of 3 сыграть три карты и так далее. В общем, это, конечно, э, ну, странно, но тем не менее, ладно. ХАЕ. И флешечка следом под Моджика. Ну, теперь Моджик, наверное, 10 раз подумает, прежде чем открыться в зигзаг, раз уж зигзаг настолько плотно готовы принимать. Снайперская винтовка уж, уж, уж Фишбана. У Фишбана. И килл с этой снайперской винтовки. 24-23, дорогие друзья. Матчпоинт. И по совместительству последний раунд третьей серии овертаймов. Теперь либо у Яртим проиграли... При счете 23-25, либо 24-24, и это четвертая серия допов. Ну, как я уже недавно в беседе э, задавали мне вопрос, какой самый длинный матч я вообще комментировал. Комментировал я самый длинный матч. Это, по-моему, 30 там с чем-то что-то, да, то есть 30... Блин, я даже не знаю, не помню какой там счет. В общем, матч шел 1 час 15 минут. Это была самая длинная игра Но там счет за 30 перевалил у одной команды и у другой Но я так чувствую Сейчас и эти здесь точно так же сделают Эти, то есть эти ребята Моджик Вместе с Егрессом Заняли позиции под выход Но выйти боятся, опять же Потому что знают, что их сейчас будут принимать Очевидно, что игроки от обороны Не просто так играют от отдачи плента Скорее всего, какой-то ретейк Все-таки, ну, у них там а, по плану будет ну вот вам, пожалуй, сгорел Фишбун. ха ха ха ха сгорел. Черт, как вообще это было возможно? Ну и завершающий минус за Егрессом, дорогие друзья. Что это означает? Правильно. Что это очередная серия овертаймов, уже четвертая. Теперь победителем становится команда, взявшая 28 раундов. А, вот, 32-30 счет был, по-моему. Ну, короче, 60 раундов ребята сыграли, это точно. Интересно, а здесь смогут побить рекорд? Или не смогут? Было бы прикольно. но ну, блин, ну 24-24 в матче 2 на 2. Я, конечно, очень сильно удивлен такому развитию событий. Ну, снова, по классике жанра, конечно, оборона раскидывает все возможные позиции. Моджик. Мстит за обиду, и мстя его страшна Мстит за обиду, конечно же, в предыдущем раунде Но Койра оказывается проворнее А по-другому я сказать не могу Действительно проворнее Он успел и одного убить, и второго А Моджик вот успел только тиммейта похоронить И на свои похороны, естественно, попасть уже никак не получится Но снова Торет Фэмили повели в счете Просто такой счет, вот именно, то есть, ну, сыграно сколько уже? 20, э, простите, 49 раундов сыграно. Сейчас идет 50-й раунд этой встречи. Как вы думаете, устали ли люди играть? Ну, очевидно, конечно же, что устали. Просто про усталость это я к тому, что сейчас будут делаться ошибки. И за счет этих ошибок, вот, короче, кто меньше устал, тот и выиграет. Обычно в допах такая всегда история происходит. Снова моджик. Снова открывается он э, под э, флешку своего тиммейта. И минус Койра. Ну, есть информация, разумеется, по фишбану. И Егрес справляется. Справляется с задачей сделать минус. По оппоненту, по которому есть информация. Такая вот, короче, мысль была тяжелая. У Яртим 25. Торетт Фэмили 25. Матч, у которого нет начала и нет конца Начала нет, потому что я уже забыл, когда оно было Я уже не верю прям в то, что когда-то здесь было действительно 0-0 Тут просто 25 и 25 Супер Вообще нет, на самом деле супер Матч для финала просто топовый Реально прям топчик Койра минус моджик И два в одного Ну, как обычно, в общем-то, сложная ситуация для Егреса. Я уже, наверное, даже и не буду повторяться. 55 раз одно и то же не имеет смысла говорить. Сложно одному в два вытащить на таких счетах, Потому что, ну, все. Ну, вы видите, просто глухие оборонительные позиции у игроков. Никто никуда не лезет. Все ждут, когда Егрес выйдет. Либо это будет вода, либо это будет монстр, но все ждут. Вот уж не знаю, чем там нашумел Егрес. Но явно игроки обороны его услышали. Однозначно. 20. А что 20, простите. 40 секунд до конца раунда, какие 20. Я просто на счет посмотрел. 40 секунд до конца раунда. У Егресса не так уж и много времени, на самом деле, на раздумье. Но какие-то решения определенно сейчас принимать все-таки нужно. Открывается подшорт. Забирает Вишбана, но Койра. Все-таки. Побеждает. Все-таки побеждает, дамы и господа. Забавно. Забавно, но это 26-25. Что забавного, спросите вы, я вам скажу. Забавно это все потому, что... Слишком опять ноздря в ноздрю идут ребята. Это подсказывает мне, что сейчас ничего не поменяется. Что дальше так и будет сохраняться все это. Ну, в общем... Что, Торетто Фэмили в атаке играют хуже, чем в обороне, очевидно. да? Поэтому у Яртим... Сейчас в теории, опять же, имеют шансов побольше на выиграть, но шансов побольше на выиграть, это, конечно, еще не означает победу. Снайперская винтовка с одной стороны, снайперская винтовка с другой стороны. Фишбан и Моджик играют роль снайперов в своей команде. Ну и, конечно, закрытая позиция у Моджика. Более интересная, нежели вот такая дальняя позиция у Фишбана, потому что, ну, Фишбана позиция сработает только в том случае, если оборона выйдет в аркаду, в чем я очень сильно сомневаюсь А вот позиция Моджика, она более профитная, потому что игрокам атаки так или иначе придется открываться Но здесь, конечно, вопрос егрес. Э Должен контролировать зигзаг Чтобы спасти в случае чего своего снайпера Вот он прилетает молотов да, То есть очевидно, что в зигзаге есть соперник И Егрес не спасает Потому что не смотрит зигзаг Ну то есть вот ошибка Ключевая ошибка В позиционке В банальной позиционке Потому что даже ну, если мы сделаем вот так И попробуем а, быстренько долететь До бочек Стоя здесь Боже мой, тебя видно зигзага, но когда ты стоишь здесь, ты не видишь позицию, с которой видно зигзаг. Да, то есть вот отсюда видно, а КТшника находящегося там не видно. В результате, конечно, получается такая неловкая, но продажа тиммейта. 27-25. Ошибочки все-таки подъезжают, как я и говорил. Моджик забирает Койру и Фишбан со снайперской винтовкой... Да может, в принципе, а почему нет? Опять же, если у Яртим начинают вот такие ошибки допускать, что не помогают друг другу, то, ну, очевидно, да, что и как. Ну что, 27-26. Снова команда у Яртим не рассчитывает на победу по результатам этого раунда. Только лишь дополнительную серию могут, могут запустить допов, да, уже пятую по счету. Потому как Торетто Фэмили взяли 27-й и могут взять 28-й для победы. А у Яровцы могут только сравнять счет. Ну это офигеть. Нескончаемый матч. Я вот сейчас вижу по таймлайну 59 минут уже идет эта встреча. Это просто прикол. Моджик забирает Койру. Фишбан разменивается. При этом, кстати, потери лайфбара не последовало. Ну что, Фишбан или Егрес? Кто кого? Кстати, у Егреса АВП неожиданно. Зачем-то игрок команды Уяр Тим решил, что один на один лучше сыграть с Савиком. Не попал, не попал. А нет, попал. Кстати, с дигла попал. Вот лучше бы с дигла стрелял. Ну вот и зачем в таком случае нужна была АВП. 27-27, дорогие друзья. Пятая серия допов. Uh, здесь что я могу сказать Здесь победителем станет команда Взявшая 31 раунд Кошмарно даже звучит Учитывая, что основное время обычной игры Это 30 раундов А тут победителем будет тот, кто возьмет 31 -й. Жесть uh, Ну, либо же при счете 30-30 Будет запущена еще одна серия овертаймов Вот мой рекорд uh, Матч закончился на 7 серии овертаймов Ну, мой рекорд, рекорд как комментатора, разумеется Койра Без тиммейта, кстати говоря Странно, почему без тиммейта Ух ты Вот это жесть Это жесть, а что было вообще У игрока обороны, простите Какой девайс? АВП Не хватило реакции Егрессу Чтобы даже нас, просто хотя бы Один раз выстрелить, даже мимо Отличные тайминги, но Ой, ой, хаешка не туда полетела у него просто закончились патроны. Там сидит 6 человек, ставит бомбу. Просто заканчиваются патроны. Моджик. Минус Койра. Но абсолютно не читаем в этой ситуации Фишбан. Абсолютно никакой информации о том, что он сейчас находится на девятке, нету. Можно в теории, конечно, догадаться. Ну да, дым лежал слишком кривой. Просто пол модели игрока обороны торчала наружу. И что самое забавное, игрок обороны даже и не понимал, что на самом деле его видно. Для него, глядя в его экран, он сидит в дыму. Все. 28-27. Повели у нас в пятой серии овертаймов. Таретта. Кошмар. 28-27. Вновь, кстати говоря, абсолютно тот же самый раунд разыгрывают Торетто Фэмили. Койра также проходит на монстра. Его тиммейт также смотрит ему выход. Ну, разве что позиции у игроков обороны слегка другие. Егрес также играет с авиком. Его тиммейт также играет с аугом. Девайсы абсолютно те же. Это вообще не тот же самый раунд, случайно. А то, может быть, здесь на самом деле все... Все не так, все, мы смотрим просто один и тот же зацикленный раунд. Минута 10 до конца, практически 40 секунд уже сидят игроки атаки и никуда не выходят. Но вот он, наконец-то, выход все-таки последовал. Молотовы хаешки летят абсолютно исправно, и Койра не замечает своего оппонента с никнеймом Егресса. Но вот выход от Моджика был, скорее, конечно, по таймингам не очень ожидаемый. Но я думаю, в такой ситуации уже не надо обращать внимание на тайминги Камон, в любой момент откуда угодно могут появиться оппоненты А вот вопрос, знают ли игроки обороны А я так понимаю, что не знают, раз Моджик отходил чекать воду Я так понимаю, что они не знали о том, что Фишбон находится в этой точке 28-28, последний раунд перед сменой сторон, дорогие друзья И Торетто Фэмили отправится... Сильную сторону. Конечно, для Уяр Тим сейчас большая проблема заключается в том, что они если. Ну, ну могут выиграть сколько там? да? 2-1. Могут э выиграть 3-0 и проиграть. Ну, вот, собственно, пока что ничейный результат. Еще и не очень удачный мув от Моджика. Моджик оставляет своего тиммейта в соло. И соло тиммейты, естественно, сейчас просто начнут со всех сторон дергать. Да, уже вторая хаешка прилетает Егрессу. Ничего себе. <смех> То чувство, когда психанул. Минус Фишбон, но, однако, Койру пройти не удается. Койра это, знаете, своего рода последний босс, которого пройти прям очень и очень сложно. Ну что, в очередной раз смен сторон. Надеюсь, я не ошибся и все правильно подписал. 29 раундов у Тарет Фэмили, у Яр Тим с победой на первой карте. 28, да, все правильно, я не ошибся. Ну, собственно что, команде Тарет Фэмили нужно взять э, два раунда для победы, а команде Уяр Тим для победы надо взять три. То есть на данный момент выиграть может любая команда. Ну, как бы и ничейный результат тоже никто не отменял. Неплохая флеш. Она, конечно, навряд ли кого-то напугала, но флешка неплохая Кстати, заметьте, сейчас все отказались от снайперских винтовок Потому что момент уже слишком острый фишбан минут Егресс, и следом Койра убивает второго игрока атаки Это 28-30, и вот теперь матч дамы и господа Благодаря которому мы выходим в ситуацию, что у Яртим снова не могут выиграть то есть им тащить только до допов Два оставшихся раунда нужно забирать И выходить на шестую серию овертаймов Просто Просто что-то с чем-то Либо же один раунд берут Торет Фэмили И на этом э, карта заканчивается И мы отправляемся смотреть Инферно Но я говорю, мне кажется, это никогда не закончится Моджик Просто на ноге Просто на ноге забежал Короче... Кошмар, но это 31-28, дорогие друзья. Карта Оверпас заканчивается победой коллектива Таретта Фэмили и вперед на Десайдер.